Всем привет, с вами я, Sky Скайзекит, и сегодня мы будем проходить вот, э, карту испытания Удачи 3. Давай пожалуйста на карту испытания Удачи. Правило вот здесь вот. Э, часть 3. Старт вот здесь. Хорошо. Переход на первое испытание. Переход... Угу. Хорошо. Автор. Хорошо. Карта, ну, это как и в том видео. Правило. Первое а не умать, не ставить, не использовать 4 в мирном режиме. Ну, это обычно. Старт через 3, 2, 1. Ну хорошо. Выбирайте дверь и заходите. Хм. Пойдем по этой. Фу, фу, фу. Да уж. Зайдешь сюда, крутым будешь. Спал, спал под хомяк идешь сюда богатым будешь, идешь сюда знаменитым будешь. Я хочу быть знаменитым. Что это? Так, я думаю, вам светло. Вам жить на 100, да, на своем графике, если не. Понятно. то есть вам наверное было не сто Ладно, зайди и прыгай он пошли во вторую сейчас идем в третью это обычная Везю, везуха э, ну почти почти везу везение почти ну почти заметьте прямо во вторую я должен. Я, я должен будет, я знаю. Там что-то было, я, я видела. Там что-то было. А, там магия была, ладно. А почему он не было уйти в первое? Вот. Ладно. Пусть будет так. Я вот здесь вот ставлю спаун поинт. Спаун поинт инт. Ин Вс. Э -э. Где этот спам? Вот он спамп. Жу, жу, жу, жу. Вот так вот живу. Жми. Жму. Жу. Му. Это по ним надо идти? Вот это... Да, конечно. Да, походу дело. дела, а... Че, который строил эту карту, он чего-то обкурился. Вот я этого стопроцентно об этом думал. Так. Ну, спасибо за алмаз. А еще, а еще... О, а еще. А еще! Разбегись и кидай алмаз на кнопки. Что за что это такое? <непрех> На кнопке вы вы издеваетесь? А нет, я поняла, это я понял, это бловлинг. Э, что? А Возьмем у меня маской стрельнул. Вот это четко. Куда стрелять? А, вон кнопка. Что? Еще раз. Повторяем то же самое. Так, нас ну пампуют это вообще без. Э, что? Yes! Паркур! Я самый лучший друг! Нет, я не буду, я пройду паркур. Я не нуб, я не нуб, я не нуб. Часу. Бух! Вообще, это у меня какая-то клавиатура стала, вообще. Просто все сама зажимает. Ладно. Хорошо. Так, еще раз. Ну, ну, ах. издевательство. Я, я должен это пройти. Я пройду. Я сказал, я пройду. Я пройду, я пройду, я пройду, я пройду, я пройду. Ну вы же знаете, да, я пройду. Ну столько процентов там вот будет. Ну, там не конец, все-таки не конец. Да почему это нереально? Фу, я не могу. Пофиг. Что? В этом исполнении тебе придется ответить на вопросы. Кто создал линию карты испытанного удачи? Вот этот вот говнюк. Да, неправильно. Да, все-таки не он создал. Не он, да. Это создал не он. Это создал я. Это создал я. Сто процентов я создал. Ай, вуф киллер. Сколько из плане было во второй части? Я вторую часть не проходил. Да, правильно. Я правильно ответил. Не влите, я ответил правильно. Не надо мне тут. Понятно, сколько было. Пять. Хорошо. Как давать автора карты? Вот так. Да, вы видели, да? Что? Фух. Фух. Вот это салют честь меня. Все, все хватит, все спасибо, я знаю, что это хорошо. Инфо, если все осмотрел. Тестер панстусов, креативный строитель. Так не очень среднюю. понравилось. Мне понравилось, она побольше стала. Испытаем, прочитай ну, ну что, если ты это читаешь, то ну, читай до конца. Я не знаю, сделает ли мне четвертая часть карты или нет. Вот давай договоримся, я сделаю четвертую часть карты, если первая часть. Наберу 200 лайков, вторая 150, третья э, часть наберу лайков. Ну так, что если хочешь четвертую часть, сразу все три части. Ну на этом все. все. И с ПС, что пошел карту. Фух, ну ладно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами был я. Скажи, Кит. Подписывайся на канал, ставьте опять лайки. Лайки, лайки, лайки. И ждите новых приключений. И всем пока.